Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзаманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд является МЛМ инвестиционно MLM проектом. Это наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. Мы не являемся ни криптовалютой, ни хайпом. И наш фонд это рабочие места. Социальная значимость нашего фонда в том, что мы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 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. На сегодняшний день у нас в нашем фонде имеется. Я сейчас буду, наверное, ребята рисовать, чтобы вам было видно. В нашем фонде на сегодняшний день есть значит, две автопрограммы это автопрограмма энерго где вход составляет можно начинать с 500 рублей и за один круг вы зарабатываете 39 тысяч рублей а есть автопрограмма энерго это вход на нее составляет 30 тысяч а за один круг вы делаете 2 миллиона четыреста Тысяч. Есть, как я говорила уже, что у нас есть две инвестиционные площадки. Мы являемся инвестиционным MLM проектом. Есть очень крутые инвестиции, которые находятся на земле в городе Сочи и в городе Адвери. И есть такая инвестиционная игра «Сейфы от World Money». Можно инвестировать с 500 рублей, две с половиной и пять тысяч. И, конечно, 7 MLM-площадок, которые имеют уникальную закольцовку, где позволяет нашим партнерам получать, работая всего лишь на двух площадках и получать пассивный доход по всем остальным площадкам. Ну и вот такая площадка, как у нас Golden Ring Mini, мы, работая на этой площадке, переходим на очень крутую площадку Golden Ring и получаем пассивный доход по двум клеверам. Это клевер мини и площадка Клевер. Здесь мы получаем пассивный доход на три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждение. А работая на площадке Golden Ring, у нас есть закольцовка. Мы получаем пассивный доход на площадке «Бортмани» и на площадке... А чтобы стать нашим, партнером нашего фонда, нужно обязательно зарегистрироваться. Подтвердить регистрацию через вашу почту. Почта должна быть Google или Яндекс. На другие почты письма просто не приходят. После того, как вы подтвердили регистрацию, пожалуйста... Заполните профиль. Профиль а, заполняется у нас а, довольно-таки очень просто. А, прописать нужно свой скайп или телеграмм, прописать свой телефон, а, прописать свою а, страничку ВКонтакте и, конечно, а, прописать обязательно нужно свои а, кошельки. Ребята... Некоторые партнеры не прописывают, прописав всего лишь один кошелек, а второй не прописывает. Я вам очень советую, просмотрите у себя в кабинете. Если вы работаете с одним кошельком, в другом кошельке поставьте три нуля и нажмите кнопочку «Сохранить». Но ни одна ячейка в кошельках не должна быть свободна. Если не приведи, господи, взломают ваш кабинет, пропишут свой кошелек и выведут ваши деньги. Но это, естественно, у нас вывод и перевод внутренний и регистрация подтверждается через вашу почту. Но у нас уже такие в интернете есть умники, и взламывают и почты, и кабинеты. Поэтому будьте внимательны. Мошенников в интернете очень много. После того, как вы заполнили свой профиль, обязательно установите свой аватар. Как только придет код от вашей фотографии вот сюда на это место, нажимаете кнопочку «Загрузить», и ваш аватар устанавливается. Ну и начнем мы, наверное, с того, что какая есть, какие есть у нас площадки. Площадки, как я уже сказала, что есть очень много площадок. Вот не буду перечислять, уже перечисляла. начнем просто разбирать. Маркетинг именно автоэнергомини. Мы сейчас все буквально работаем на этой площадке. Она нам очень сильно понравилась. Здесь очень много есть стратегий. И эта площадка позволяет ну, любому, каждому, имея всего лишь 500 рублей в кармане, начать свой бизнес. Здесь у нас нет привязки к первому столу, у нас можно покупать по желанию, можно миновать первый стол, можно начинать со второго стола, можно начинать с третьего, можно начинать даже с четвертого и можно начинать даже с этого стола выплат. Здесь есть вот много очень стратегий, по которым вы можете любую стратегию выбрать и работать именно по этой стратегии. Давайте я вам покажу именно вот этот, у которых... Можно входить, есть в кармане всего лишь 500 рублей. С 500 рублей можно заработать 19 750. Это реально, ребята. И вот вы внимательно посмотрите. Вы активировали эту площадочку за 500 рублей. И к вам пригласили первого партнера. Приходит ваш партнер, и у вас идет реинвест по броне спонсора. Открывается у вас дополнительный первый стол Второй партнер приходит, а у вас а, приплюсовывается к третьему партнеру эти 500 рублей, и у вас активируется второй стол за 1000 рублей. Как вы видите, что у нас нет никаких отчислений ни на спонсоров, ни на, а, вернее, ни на, ни на админов, ни на развитие проекта. Мы работаем, у нас 100% идет сеть а, по той программе, которая P2P. Деньги идут от партнера к партнеру. Итак, вы перешли на второй стол. а у Первый партнер закрыл. И вы, и вы можете помочь первому партнеру закрыть первый стол и перейти, стать, он перейдет и станет к вам на это место. И принесет вам 750 рублей на ваш баланс для вывода. А 250 рублей получит на баланс ваш спонсор. На второй партнер... То же самое, закрывает первый стол и приходит, становится на это. И третий партнер закрыл свой первый стол и пришел, встал на это место. Вот второй и третий приплюсовывается и получается 2000, и у вас активируется автоматом, это третий стол. Третий стол у нас полностью накопительный, здесь накапливаются деньги на покупку четвертого стола. Это первый партнер при, закрыл свой, второй пришел, встал второй партнер закрыл свой второй стол и третий партнер. И так у вас накопилось 6 тысяч, и у вас автоматом купилось, купился четвертый стол. И первый партнер, как только закрывает свой накопительный третий стол и приходит к вам, становится на это место, и приносит к вам, вам 3 тысячи на баланс для вывода, тысячу получает ваш спонсор, а вот за 2 тысячи, Идет реинвест а, именно а, вот, э, во второй стол за 2000. Вы можете поставить себе эту бронь, можете поставить любому своему партнеру, чтобы помочь ему закрыть этот второй стол. Допустим, вы поставили вот сюда свой реинвест второму партнеру. Он закрыл и пришел в на это место. И 6 тысяч приплюсовывается к третьему партнеру, который закрыл свой накопительный. И у вас за 12 тысяч активируется пятый стол. Как только первый партнер закрывает свой четвертый стол и становится к вам на это место, и вы получаете сразу же на баланс для вывода 12 тысяч. Второй партнер закрыл свой четвертый и пришел стал на это место. Точно так и третий. Ребята, и так вы заработали 39 750 рублей. Вот скажите, разве это а, трудный маркетинг? Я считаю, что это просто ну, для а, первоклассников, честное слово. Очень хороший и очень денежный маркетинг. Рассмотрите эту площадку, и которые не активировали еще партнеры. Я вам очень советую, поработайте. Здесь довольно-таки неплохо. Это же только за один круг вы делаете 39-750. А если вы же не будете только один круг сделали и остановились, вы же точно так же будете продвигаться дальше. Вы будете дальше приглашать. И, uh, делать эти круги. Их, у нас бизнес ни в чем нет ограничений, ни, ни для вывода, ни в заработке нет никаких ограничений. Сколько ваша душа желает, столько вы и зарабатываете. Ну и теперь давайте разберем именно вот эту площадку uh, Golden Ring Mini. Это у нас uh, площадка, путь к большим деньгам. Доход на этой площадке и вообще у нас во всем в нашем фонде нет ни ограничений, никаких. Ни для вывода, ни для заработка. Это площадка Golden Ring Mini. Что, в чем, что она позволяет делать? Эта площадка нам позволяет а, зарабатывать очень хорошие и большие крутые деньги. А, это первая ворота на а, площадку Golden Ring. Итак, как вы видите, что здесь есть удвоитель, который позволяет входить на эту площадку с двух тысяч, но можно и входить сразу же в первый блок за 4 тысячи. Что позволяет нам удвоитель? А удвоитель нам дает переход просто. Два человека, переход в первый блок. Но можно миновать этот удвоитель... И вы в два раза сократите количество приглашенных партнеров. Итак, у вас здесь только два рабочих стола. И здесь у нас бизнес полностью, вообще у нас везде, на всех площадках бизнес полностью управляемый. У нас выставляются брони. Куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер, туда станет ваш клон. Итак, вы перешли в первый блок и выставили бронь с этой, с левой стороны. И к вам закрыл свой удвоитель. Если вы зашли через удвоитель и приглашаете через удвоитель, или же приглашаете сразу же на, на 4000 и на первый блок. Вы пригласили первого партнера, он становится к вам на то место, куда вы выставили бронь. Вот этого первого партнера выставите бронь сюда второму. А как только становится это, этот партнер нужно позвонить своему спонсору, чтобы он выставил реинвест ваш, именно в ваш стол, в это правое плечо. А вот под второго выставите бронь третьему. А третий партнер и второй, это может быть партнер и первого, и второго партнера. Это не имеет значения, чей это партнер, но он станет именно сюда. Вот именно под второго партнера. А у первого будет это реинвестное место. И вы получите сразу же 3, 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка «Клевер Мини». А четвертый и пятый партнер вам дают двойную выгоду. Они дают вам переход во второй блок за 8000 тысяч. И плюс закрывает ваше реинвестное плечо. А под четвертого можно выставить бронь и поставить шестого. А у четвертого будет это реинвестное место. И вы уже получите не 3700, а 3800 на баланс для вывода. Потому что вы будете на, по ливерам получать на три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения. Итак, вы перешли во второй блок. За вами идут все ваши партнеры, все реинвесты ваших партнеров и ваши реинвесты. И приходит сюда, становится первый партнер. Второго партнера, прежде чем поставить, звоним спонсору. Спонсор выставляет реинвест именно в ваше плечо. Здесь поставили третьего, у первого реинвестное место. И вы получили 1000 рублей на баланс для вывода. А за 3000 у вас активируется площадка Клевер. И вы на этой же площадке тоже будете получать по три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждение. А вот четвертый партнер, пятый партнер и плюс 4000 с реинвеста первого партнера, это все приплюсовывается. И за 20 тысяч у вас активируется. Площадка «Золотое кольцо», «Голден ринг». Самая крутая наша площадка. А здесь еще можно получить одну выплату. По четвертого поставьте, шестого, четвертого будет реинвестное место. И вы уже получите две тысячи. по маркетингу и плюс тысяча у вас уже будет ваш пассивный доход. Итак, вы перешли на площадку «Золотое кольцо», «Голден ринг». Я ее очень люблю, ребята. Эта площадка позволяет нам зарабатывать огромные деньги. И вход на эту площадку составляет 20 тысяч. Здесь не обязательно можно входить через удвоитель, через Golden Ring Mini. Здесь можно покупать эту площадку отдельно за 20 тысяч. Можно сложиться вдвоем, можно втроем. И купить один аккаунт и работать в одной реферальной ссылке. Это у нас не запрещено. Итак, мы разбираем то, что вы перешли с Golden Ring Mini, перешли сюда именно на Golden Ring. А за вами идут ваши партнеры, ваши реинвесты и реинвесты ваших партнеров. сюда, когда вы вставляете бронь под первого, сюда прежде чем поставить второго, звоните спонсору, чтобы спонсор. Поставил бронь. Если вы не позвоните спонсору и не будете дружить и, со своим спонсором, то ваши реинвесты будут лететь слева направо на свободные места. А зачем вы будете это делать? Когда вы можете своим реинвестом закрыть одно место в матрице. Итак, под второго выставили бронь третьему, а у первого это будет реинвестное место. И вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнеры дают вам переход во второй блок за 40 тысяч. И плюс закрывают ваше реинвестное место. А под четвертого поставьте а, шестого партнера, а у четвертого это будет реинвестное место. Вы, вы должны выставить реинвест и вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы получили с одного стола 40 тысяч. Ребята, получили 40 тысяч с одного стола. Не надо выжимать дальше. Здесь можно и дальше делать вареную колбасу. Но не надо, я не советую это. Наша цель, вот она. Вот она. Где мы будем получать по 100 тысяч на баланс для вывода. Вот она наша цель. И вы должны быстро это все закрыть. Итак, закрылся ваш первый стол, и вы активировался у вас второй стол. И вы, за вами приходит первый партнер. Прежде чем поставить второго, позвонили, и реинвест выставляет в спонсор. А под второго поставили третьего. А у первого реинвестное место. И вы получили опять 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч приплюсовывается к четвертому и к пятому. И за 100 тысяч у вас активируется третий блок. Вот они вы уже активировались. У вас уже открылся третий стол. И, а здесь вот можно получить еще 20 тысяч. Поставьте под 4 шестого. 6 четвертого 4 будет реинвестное место. И опять получили 20 тысяч. Итак, 40 тысяч. Пока вы дошли 40 тысяч. И 40 тысяч – это 80 тысяч, да? Вот, пожалуйста. Ребята, вы всего лишь два стола, а у вас уже 80 тысяч на балансе для вывода. Я считаю, что это очень круто. Итак, за вами идут на третий стол ваши партнеры, партнеры ваших, реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И все идут шаг за шагом за вами на третий стол. Итак, у первого будет это реинвестное место, и вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делится 10 клонов на площадку World Money, 1 клон за 5 тысяч на площадку World Money, 50 клонов на площадку ПД. Вот он ваш пассивный доход именно с этого Golden Ring. А вот четвертый партнер приходит к вам, вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый приходит вам опять 100 тысяч на баланс для вывода. И так бесконечно. Четвертого поставили 6-го, четвертого реинвестное место. И опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. И так бесконечно. Ваши столы идут, от вас идут реинвесты. И эти столы у вас постоянно будут новые, открытые. И вы будете постоянно зарабатывать на этой площадке. Крутиться. Есть команда, которая работает всего лишь шести партнерами. Это командные люди. И они прекрасно крутятся на этих всех трех столах. На двух работают, на третьем получают зарплату. Вот так вот скажите, что это очень-очень круто. Для того, чтобы. Ну, было желание работать, ребята, и желание, и силы, ну, я считаю, что это силы, силы твоего желания, чтобы достичь цели, особенно цели масштабной, необходимо, чтобы вам, ну, вами руководило сильнейшее желание получить тот результат, к которому вы стремитесь, Тут возникает вопрос, а насколько сильно должно быть это желание? На этот есть счет только один правильный ответ. Ваше желание достичь цели должно быть всепоглощающим. Достижение цели должно стать смыслом вашей жизни. Только тогда вы действительно сможете выйти за рамки своих нынешних возможностей и сделать то, что раньше вам оказалось невозможным. Мы очень, мне очень, например, нравится одна небольшая история, которая очень хорошо помогает не просто понять, а прочувствовать но то, каким сильным должно быть а, ваше желание достичь цели. И вам я ее сейчас поведаю, ребята. Ну, однажды к учителю пришел ученик и попросил научить его достичь а, в жизни успеха. Мудрец посмотрел на него и сказал, чтобы тот залез в вочку с водой и окунулся с головой. Ученик удивился такому ответу, но выполнив поручение учителя, а вот как только голова, голова ученика оказалась под водой, изо всех сил удерживал его голову так, чтобы ученик не мог подняться. Наконец, с огромным усилием он вынырнул из воды, преодолев сопротивление учителя и стал жадно дышать. И пока он старался отдышаться, учитель спросил, что ты хотел, когда преодолел свое сопротивление. Преодолевал свое сопротивление. Дышать, ответил ученик. А что еще? Больше ничего. Вот это и есть, ребята, сила единого желания. А сказал ему учитель, вы должны также хотеть достичь успеха, только тогда вы сможете это сделать. Многие люди жалуются на то, что не могут достичь своих целей. А действительно они ли так хотят, как ученик этот дышать? Сила вашего желания – это необходимое усилие для того, чтобы иметь в жизни то, чего хочешь, не имея значения, насколько велика ваша цель. Имеет значение лишь то, насколько велико ваше желание. Еще хочу, ребята, вам просто напомнить о том, что богатые все время учатся. Я постоянно вам говорю о том, что развивайтесь, считайте, обучайтесь. Богатые все время учатся, а бедные и так все знают. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги. Однажды владельцу многомиллиардного бизнеса недвижимости задали вот такой вопрос: Что бы вы сделали, если бы пришлось все начать сначала? Но он ответил, я бы хотел хорошо, хорошую сетевую компанию, у которой. Я бы нашел хорошую сетевую компанию, у которой имеются отличные системы, поддержки, обучения. Весь зал зашел от смеха. А предприниматель спокойно ответил, это именно та причина, по которой вы сидите там в зале, а я стою здесь на сцене. Учиться, ребята, нужно постоянно, развивать себя и достигать новые горизонты, начать бизнес, начатого бизнеса. Ведь всегда есть прямая зависимость между уровнем развития личности и ее возможностью получения дохода. Именно поэтому богатые каждую минуту своей жизни учатся и растут, а бедные считают, что это, этого достаточно. Бедные утверждают, что не могут получить образование, потому что им не хватает времени или денег. Как сказал Бенджамин Фрэппинг, если образование кажется вам слишком дорогим, проверьте, во что обойдется ваше невежество. Именно поэтому богатые каждую минуту своей жизни учатся и растут, а бедные считают, что знают достаточно. Если продолжать делать то, что раньше, в результате получишь то, что получил, получил до сих пор. Успеху можно научиться. И не важно, на чего вы начнете. Важно именно то, чему вы хотите научиться. Поэтому, ребята, учитесь, развивайтесь и развивайте свой бизнес. Дубликацию, никто не от... Дубликацию своего спонсора никто не отменял. Выполняйте все простые действия вашего спонсора, и вы добьетесь успеха. Ну, с вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.